Звук есть да? отлично. Так. Доброго-доброго всем вечера. Жду вас, мои дорогие. Дело, что многие придут только в записи. Что делать? Да, работа есть работа. От нее никуда не денешься. Хорошо. Так, ну что, поехали, да, как говорится. Поехали. Хорошо, тема у нас сегодня интересная как провести успешные переговоры с мужчиной, потому что на самом деле переговоры – это такой серьезный инструмент. И э, время от времени он просто необходим. Да? То есть все уже понимают, что белой полосы нет смысла ждать, белая полоса только в каких-то там э, вражеских убеждениях в жизни не бывает белой полосы, то есть все время идут какие-то процессы, всегда идут какие-то периоды, не только день и ночь и смена времен года, но еще каждый день у нас уникален, отличается от другого, не похож никогда на другой день. И идут разные влияния, поэтому испытания какие-то, особенно в конце года испытания, это вообще абсолютно нормально, когда год уходя дает нам какие-то экзамены и мы их должны пройти. Наверное, я это сниму, или уже пускай, ладно, остается в ухе. Да. Так. Надеюсь, что меня хорошо слышно, кстати. да? Хорошо, идем дальше. Я подготовилась. Я сегодня буду вам рассказывать немножко историю, которая со мной случилась буквально несколько дней. И сегодня был, были переговоры. Как я готовлюсь к переговорам. Самое главное, чтобы переговоры провести успешно, нужно быть э, в эмоциях ровных, да, чтобы не было гнева, обиды, страхов каких-то, э, ощущения обесценивания себя, в первую очередь, самой собой. Да. Э, здесь очень важно, чтобы вот стихии стихли, да, чтобы уже мы разговаривали с холодным разумом. Это очень важно, то есть если э, ситуация случилась, она нам не нравится, мы о ней начали говорить, но потом начинают включаться какие-то дополнительные мысли, дополнительное осознание, мы понимаем какие-то моменты еще и еще. Здравствуйте, Елена, надеюсь меня слышно, пожалуйста, дайте мне знать, если меня слышно. Да? Так. Я дальше рассказываю, не останавливаюсь, да, не прерываюсь. Важно, чтобы вот эти эмоции были гармоничны, чтобы эмоции уже нами не управляли. Потому что самое страшное, когда управляют эмоции, тогда это не мы. Это обида управляет, гордыня управляет нами. Да? Я это уже знаю, что на эмоциях нет никакого смысла э, какое-то решение принимать что-то делать да то есть я даю такую передышку молчу ни с кем не разговариваю только минимум какой-то да и обдумываю все хорошо вот в этот раз я приготовила тетрадку да вообще новую вчера купила тетрадку и расписала себе план о чем мне нужно поговорить Обязательно в переговорах важно показать партнеру, мужчине в данном случае, да, ну, такие же переговоры можно вести с шефом, кстати, для повышения зарплаты, с кем-то еще переговоры. Ну, в нашей жизни очень часто, где можно вести переговоры, важно, чтобы понимать, как, что они должны быть выгодны. Мы должны понимать, какая у нас цель, какое у нас намерение. Да? То есть к концу переговоров мы должны получить результат. Какой? Чтобы э, оппонент сказал нам: Да, ты согласна, ты, ты права, давай сделаем, как ты сказала. Да? То есть наша такая цель намерение значит, провести переговоры в мирном ключе, выслушать э, оппонента или мужчину да, в данном случае, и суметь донести на понятном ему языке то, что мы хотим сказать. Ну, вот у меня в очередные переговоры, я снова получаю тот же инсайт, что чаще всего мужчины и женщины, независимо от того, мы, на, каком мы, на каком мы языке говорим с рождения, просто мужчины и женщины понимают одну и ту же фразу по-разному. А уж тем более, если это еще и разные менталитеты, да, как вот в моем случае менталитет «испанский муж» и «русская жена». Да, то есть здесь какие-то моменты… Э, Например, я ему сказала, осторожно, можно таким разделением э, нас получить, что каждый сам себе готовит еду. И он увидел в этом что-то неприятное в связи с его менталитетом. Я прожив 18 лет в Испании, я не видела, что такими словами можно оскорбить человека. И в данном случае он оскорбился. То есть я включила в нем какого-то там воина-защитника, непонятно какого, да, или что-то, неосознанно. И когда мы обговорили все это, когда выяснилось, что он это расценил как оскорбление, я ему сказала, что это такое, это вообще была шутка, во-первых, во-вторых, это выглядело как предупреждение, что не надо нас делить, а то... Будет невыгодно в первую очередь тем, кто делит нас, да. Ситуация была такая. Началось все с того, что мы готовили оливки. И мама его любит помогать. И так как у нее недавно была сломанная рука, она еще ее не восстановила. Делать она ничего не может, но она может давать советы. И у нас получилось два ведра оливков, и получилось так, что я думала, что мы делаем их вместе, а оказалось, что мы делаем их отдельно. И в конечном итоге прозвучала фраза, которая мне так резанула сильно. Мама сказала, ты делай по своему рецепту, мы сделаем по своему рецепту и посмотрим, у кого лучше. Добрый вечер, Елена. То есть такая безобидный, безобидный момент, но мне вот было неприятно. Я ощутила себя третьим лишним в этой ситуации, причем это не первый раз в нашей семье такая ситуация. Я понимаю, что 83 года свекрови что-то ей объяснять, где она была не права, это бесполезно. Это только между мной и мужем можно вести переговоры на тему, что он должен эти моменты отслеживать и э, сглаживать их, как э, какие-то фразы. Может быть, интерпретировать по-другому сказанную фразу у мамы или дать ей понять, что, чтобы мама понимала, что я тоже их семья, а не они вдвоем только семья. Да? То есть здесь, ну, я думаю, что большинство женщин почувствовали бы какое-то неприятное ощущение, что меня отделяют от мужа. То есть муж вот с мамой это семья, а я как бы это друга, другой рецепт оливков и другое ведро. Да? как бы в таком формате. Ну, я начала, в принципе, защищать свои границы, объясняя, что со мной так не нужно, и что самое слабое звено – это женщина, это жена. То есть мама не может развестись со своим сыном, она все равно его простит и будет любить, как бы ситуация ни сложилась, какие бы слова он ни сказал. А вот жена в такой ситуации может э, обидеться, как минимум, да, почувствовать себя некомфортно, и иногда такие ситуации приводят даже к разводам. То есть я знаю такие ситуации, когда люди именно развелись вот примерно в таких вот непониманиях друг друга. Я два дня молчала. К этому всему там добавились еще какие-то слова со стороны мужа, где нужно было промолчать, а он высказался вслух, погорячился, можно так сказать. Но он на другой день уже понимает, что он погречился, он уже раскаивается. Ну, прости, не вырывается из его, э, с его уст, но тем не менее он пытается делать все, чтобы новый день, да, этот тот день закончился, начался новый день, и снова в листанце типа начинаем, без, э, без попросить прощения. Ну, так ведут себя достаточно многие мужчины. Ну, и женщины бывают тоже так себя ведут. Да? То есть э, реально э, умеют попросить прощения за какую-то свою ошибку, достаточно немного людей на свете. И что же дальше происходит? Да? Вот сегодня я подготовилась в расписала, что, о чем мне нужно поговорить, я определила, где мне нужно показать его выгоду того, что он должен понимать, что ему невыгодно, чтобы я ушла, и должен меня останавливать. Да? То есть я таким образом веду переговор в то же время я показываю, что мне тоже невыгодно уходить, то есть ну, можно привыкнуть к любой ситуации, потому что я останусь одна и что мне нужно будет снова заботиться самой о себе и так далее. То есть это любая женщина может, мы большую часть своей жизни живем и сами заботимся о себе без мужчины чаще всего, да. то есть много таких историй. И как бы снова в это вернуться, ну это то же самое, как велосипед. Да? Снова сядем и поедем, если мы в детстве научились на велосипеде кататься. То есть никакой проблемы. Но в то же время это невыгодно ни мне, ни ему. Да? И эти разногласия нужно обсуждать, потому что это нормально, что мужчина никогда не сможет понять свою женщину, вообще никогда. То есть Женщина настолько непредсказуемая. И на каком-то этапе женщина тоже не понимает своего мужчину. Особенно, когда много разделений, да, вот как у меня менталитет, разный язык, да, то есть, если я даже по языку его понимаю, я не понимаю тот смысл, который он вкладывает в какую-то фразу. А она, может быть, именно из мужского миропонимания, вот это вложен смысл, да? то есть я вижу в этой фразе какую-то безобидность, а он видит какое-то оскорбление, да или или наоборот да то есть он видит какую-то безобидность во фразе а женщина принимает это как, как серьезное оскорбление или обесценивание например он мне тоже сказал такой, такой момент говорит, ну, если ты уйдешь я ничего не теряю ну как бы имея ввиду что машина и, да, и квартира также останутся моими и я ему в этот момент сказала да, то есть тоже очень важный момент поднятия да, поднятие как свои ценности или донесения до него, вот этой своей ценности, я ему говорю, ты потеряешь вообще самое дорогое, меня. Слышите вот этот момент? Это может сказать только женщина, которая осознает свою ценность, которая прокачала свою ценность. Действительно, я не унесу его квартиру, не унесу его мебель, не заберу у него машину. Но самое ценное, ценнее его квартиры, ценнее машины, естественно, личность. И ему тут же говорю, что если мы с тобой расходимся, самая большая потеря для меня будет это потеря тебя. Не твой дом, не твоя машина, не твоя дача а я потеряю тебя, я потеряю отношения с тобой, я потеряю э, твои слова когда мы с тобой э, мирные и говорим друг другу хорошие слова, твою взаимоподдержку и еще какие-то моменты, э, праздники, э, традиции семейные, все это, все это какой-то момент можно потерять, да? то есть если бездумно собраться и уйти, податься на, на эмоциях своей гордыне, конечно же женщина сможет сама, и я точно также смогу сама, и Решу в своей жизни все проблемы, которые мне придется решать. И Вселенная мне в этом поможет в любом решении, которое я приму. Но тут важно подумать, что для нас будет выгоднее, для каждой из нас. Да? И мужчине показать его выгоду, да? и его невыгоду в том, что если мы уходим. То есть мне пришлось перечислить э, вот все моменты, что сейчас ему нужна помощь с его мамой. И каждая же следующая женщина вообще захочет эти э, проблемы. Возможно, что вообще не захочет. Кажется. Зачем мне? Я познакомилась с мужчиной, у него там мама, которая 82 года, она, может быть, еще до 92 проживет, и я там около нее буду тусоваться. Но не каждая женщина такой согласится. Да? То есть посмотреть, в каждой ситуации есть какие-то моменты, которые выгодны для мужчины, и вот их нужно осветить. Он говорит, я, я говорю, и что у тебя есть время ходить на свидание с новыми женщинами? Он говорит, а я не буду ходить на, ни на какие свидания, пока там, типа, мама жива. Я говорю, хорошо, ну что ты пойдешь к профессионалам? Он говорит, ну что, и пойду к профессионалам. Я говорю, ну ты вечером оставишь маму одну и пойдешь к профессионалам. Он говорит, ну нет, вечером не пойду, наверное, в другое время суток. То есть он все это обдумал, когда ему все это картинку показываешь, все это вспоминаешь ему, и он понимает, что ему невыгодно. Тут очень сильно поднимается ценность женщины, да? то есть на самом деле даже домашняя уборка в Испании стоит от 600 до 1500 евро в месяц, то есть просто постирать, погладить, положить по местам, сготовить, э, кушать, помыть полы, посуду, э, все такое, да? В Америке стоит 2500 долларов месяц такая работа. Так что уже исходя из этих цен можно поднимать свою самооценку, даже если мы в семье можем только домашнюю работу делать, все равно это достаточно большая ценность. Маушник Маушник на место Достаточно большая ценность и вот со своей ценности и уникальности нужно обязательно начинать. Да, то есть для себя вы должны обязательно осознавать что вы ценность уникальность как только вы сами для себя осознаете это уже можно легко понять как объяснить каждой уникальной ситуации каждому уникальному мужчине да, что его выгоды показать да, нашу ценность показать что без нас без меня ему будет сложнее в жизни что, Да, конечно он справится, его это сделает сильнее, да, но это будет сложнее. Нужно ли ему это? Нужна ли ему такая жизнь, что все взвалил на себя, и никто ему больше не поможет, нет рядом никого, кто бы ему помог. И он увидел эту картинку совсем с другой стороны, не так, как ему казалось вначале, когда ему закрывали глаза его гордыня, его какие-то там понимания... Фраз по по-своему, да, каких-то безобидных даже фраз. Ну, то есть я думаю, что любой конфликт начинается вообще с какой-то безобидной фразы, просто другой понял это как-то по-своему. И здесь э, задача переговоров: понять, где вот этот момент был э, неправильно понят. Да, то есть кто неправильно понял. Ну, обычно вот у меня, например, бывает, что и я осознаю, что я неправильно поняла, и он осознает, что неправильно понял. И в конечном итоге, конечно же, все приходит к примирению. Ну, как и должно быть, как и стояла у нас задача на успешные переговоры. Да? То есть получается, что мы мужчину, в принципе, танцуем, как нам нужно, когда мы понимаем, да, что мы готовы понять, задать ему вопрос, а что ты хотел сказать, когда ты сказал вот эту фразу, что ты имел в виду. Например, вот как он мне сказал, да, я ничего не теряю, если ты уйдешь. Да? Я говорю, что ты этим хотел сказать, что я для тебя ничто, я для тебя не ценность, я ничего не значу для тебя, я не помогаю тебе, я не, не, делаю какую, какую, не приношу какую-то пользу в нашу семью. И ему нечем, конечно, было крыть. Да? То есть он понял, что он погорячился, сказав эту фразу. В следующий раз он уже задумается, стоит ли так говорить. Да? Даже если я ничего не унесу из материального плана, я унесу мою энергию, на которой строится счастье. Это тоже очень-очень важно. Очень важно осознавать, в первую очередь, для женщины, да? потому что когда мы это для себя осознаем, мы это можем донести с одного раза, с двух раз, с трех раз, но тем не менее мы можем донести это до мужчины. Второе – это разговаривать на языке выгоды мужчины. Немножко показать свою уязвимость, да? то есть таким образом мы показываем свою женственность, свою э, момент, что мы нуждаемся в сильном рядом мужчине, который позаботится и который сделает э, для нас там больше, чем мы можем для себя сделать. И в конечном итоге. Все мои разногласия э, встали на свои места. Муж согласился на все мои дальнейшие требования. Обычно в таких переговорах я добавляю требования каких-то. Э, я уточняю какие-то моменты, и э, все становится на свои места. Ну, это уже не первый раз, конечно. Я думаю, что в каждой семье есть какие-то разногласия. Когда я разговариваю с женщинами, которые прожили 50-60 лет э, с одним мужчиной, они говорят, ой, чего нам только не приходилось пережить. Что только не было. Да? И все, конечно же, решалось при помощи мудрости женщины и при помощи переговоров, при помощи понимания э, природы мужчины, э, потому что она отличается. Да? Женщина для мужчины – это вообще очень большая непредсказуемость, им никогда нас не понять. Мужчина более примитивный, их легче предсказывать, легче понимать, э, на чем строится, на какой базе строится их мировоззрение. Но все равно приходится задавать вопросы, что он имел в виду, когда он сказал вот такую фразу или вот такую фразу. И здесь, конечно, однозначно нужно как можно больше стараться узнать своего мужчину, просканировать его. Хорошо, мои дорогие. Наверное, самыми важными моментами я поделилась. Ну, вот просто берете вот такую тетрадку и расписываете для себя свои ценности. Да? Что он получит плюсов и в минусов, да, можно страничку разделить на две части, плюсы и минусы. Что он получит, если мы разойдемся? Что я получу, если мы разойдемся, да? Рассказать о своих уязвимостях, в том числе, да? то есть не говорить, что я там могу и без тебя. Нет, в этот момент мужчина почувствует, что мы можем и без него, и это плохой будет результат. А когда мы показываем, что да. Конечно, я справлюсь, я выживу, я там, не выброшусь в окно, не, не, не закончу жизнь самоубийством. Мне будет труднее, но я справлюсь. И тогда мужчина понимает, что мы в нем нуждаемся. То есть мы не говорим ему прямую, что я в тебе нуждаюсь, но мы ему своими вот этими уязвимостями показываем, что мужчина к нам нужен, нам с ним-то было хорошо, комфортно. И для него это как приятные слова. Это не прямое признание в любви, но тем не менее подчеркивание того, что мужчина тоже ценен для нас. То есть не только свою ценность подчеркивает, а еще и мужчина. Одно, сказать ему как можно больше комплиментов, сказать, что там, благодарю тебя за все годы, которые ты со мной провел. Мне было комфортно, я чувствовала себя как за каменной стеной, мне было очень хорошо. Я своему говорю, когда мы с тобой не ссоримся, я очень счастлива. И слава Богу, что эти ссоры не бывают часто, да? но тем не менее бывают, да? при всем при том, не успеешь везде постелить соломки, и какие-то мои эмоции сработали, где-то у него эмоция сработала, и все равно это все происходит. Я э, думаю, что это важно знать для чего, потому что если у женщин уже есть семья, и они думают, да что же мы ругаемся, ругаемся, это нормально, просто нужно проводить грамотно переговоры, чтобы после каждой ссоры и после переговоров мужчина понимал, что теперь он еще больше должен делать для вас. То есть таким образом вы выходите на более новый высокий уровень отношений ваших. Да? То есть и ваши отношения выходят на более высокий уровень. И каждый раз это новый-новый уровень. Да? То есть неспроста возникают какие-то конфликтные ситуации. Они всегда нас чему-то учат. То есть как две стороны медальки. Да? С одной плюс, с одной минус. Мы всегда стараемся во всех конфликтах увидеть минус, но там есть и плюс. Там обязательно есть плюс. Чему-то нас обязательно мужчина учит. Может быть, даже как раз обратить на себя больше внимания, больше э, почувствовать свою ценность, больше почувствовать, то, что сколько вы вкладываете в отношения, да, пусть это не деньгами, но то, что мы не деньгами вкладываем, это всегда дороже денег. Будь это вкусная еда, будь это чистота в доме, будь это слова поддержки, слова, что вы в нем что у него получится, еще что-то. Это все тоже очень ценно. Какая-то помощь, да, по-женски, да, допустим, мы там едем на дачу, у нас там урожай собираем или миндаля. Я, конечно же, там просто иду повеселиться, да, покреться на солнышке, посмотреть на природу. Ну и то, что могу из минимального физического вложения сделать, я делаю. А, конечно же, большая часть работы делает он. Но ему больше нравится, когда я с ним присутствую. При том, при том что я не работаю с ним на родине, да, То есть он там профессионал с землей, а я так любитель. Да. То есть здесь не обязательно прямо впереди паровоза бежать, делать, стараться лучше него. Нет, достаточно того, что женщина находится рядом, мужчина уже чувствует себя целостным. Женщина похвалит, скажет комплименты, Там, как я своему говорю, чемпион, молодец, как у тебя все классно получается и так далее. Так, сейчас у меня, наверное, это переключится звук. Так, Хорошо, девушки, э, если есть какие-то вопросы, я готова их э, ответить. Да? Еще остается у меня там 5-10 минуточек. Угу. Отлично задавайте вопросы, какие есть. Да? То есть конфликты ⁇ это всегда что-то нам показывает, да? что-то мы должны в себе пересмотреть, что-то мы должны улучшить, какое-то мы свое мировоззрение должны изменить. Да? К себе это, ли это отношение или это еще где-то куда-то как-то. Все это нужно обязательно рассматривать. К чему? Можно проанализировать конфликт. Каждый конфликт несет какой-то плюс. Да, как говорят в Китае, проблема пишется двумя иероглифами. Один означает э, возможность, а другой проблема да, или конфликт. И всегда есть возможность, которую нужно просто смотреть. Это очень важно. Если вы смогли рассмотреть какую-то э, возможность в конфликте, то вы уже выиграли. Вы уже выиграли, вы получили ресурс. Пошли осознание по телу, инсайты. Это очень круто. Так, девочки, наверное, меня сейчас не будет слышно. Запишите мне, пожалуйста, если слышно. В Инстаграме слышно, а вот в вебинарной комнате, может быть, не слышно. Наушника батарейка кончилась. Но он сейчас включится автоматически. Так, жду ваши вопросы. Вижу, что девочки есть, присутствуют в вебинарной комнате. Жду ваши вопросы по этой тематике. Да? Всегда любые переговоры еще ведете, с, э, начиная с благодарности. Даже если они вот такие маленькие. И вы э, не можете рассмотреть за счет гордыни, эмоций. Да? Пусть это будут маленькие благодарности, но их нужно обязательно озвучить. Это поможет э, очень круто в успешности ваших переговоров. То есть мужчина уже будет задумываться, что вы не просто на него будете нападать, а вы хотите выяснить, в чем тут что. Угу. Ага, все. Так, я надеюсь, меня слышно. Сейчас поменялся науш... это с наушника на такой, на другой, на компьютере, который. Угу. Так, вижу, что пишет. Кто-то, да? Так, жду тогда, что, что то напишите. Так, ну что, теперь вы знаете, как выходить из конфликтов с победителем, да? выводить на тот уровень, который для вас важен и ценен. Угу. Так, ну что, тогда заканчиваем. Да? Полезность есть полезность. И дальше движемся. Так, что еще хочется сказать? Я планирую в начале декабря какой-нибудь мастер-класс на следующие выходные. Не на эти выходные, а на следующие, значит. Ну, в общем, через, через 10 дней, считай. Ага, слышно, хорошо. Если у вас, у кого-то есть какая-то потребность, что перед праздниками, перед Новым годом может быть для вас актуально для мастер-класса? Ну, например, подарки мы провели в прошлом месяце, поэтому, если кого-то интересует тема подарки, кто не попал, можно купить в записи мастер-класс подарки из двух дней, там, по часу, наверное, или по часу с хвостиком, два вебинара. Цена 2 500, да, то есть как получать подарки. У нас девушка на третий день после прослушивания мастер-класса получила телефон про которой она говорила, кстати, в самом мастер-классе, она писала сообщение, что мужчина уже давно обещает купить телефон, но все никак. И уже она себе была лайку завела, но не помогала. Да? И буквально во вторник после мастер-класса, мастер-класс проходил субботу-воскресенье, во вторник она мне написала, Лена, мне сегодня новый телефон. То есть не хватало каких-то вот прям вот маленьких влияний, да, таких. И вот она узнала какие-то какие важные нужно сделать вот эти маленькие влияния, сделала, скорее всего, и все, телефон случился, да, то есть без, без выпрашивания, то есть здесь вот эти моменты очень важны. Смотрите, если э, кто-то может мне напишет в личку, да, какая тема бы вас интересовала, я тоже буду очень благодарна, кстати, обязательно какой-нибудь подарок, я пришлю в личку какие-то видео обязательно. Если вы мне подсказываете, какие темы для вас актуальны вот перед Новым годом, чтобы пойти на какой-нибудь мастер-класс по цене там, не знаю 890 рублей. Да? То есть такая чисто смешная цена, чтобы просто был энергообмен, и чтобы уже вы не только информацию получили, но еще и энергию. Хорошо, мои дорогие, вопросов нет. Я вас обнимаю, если кто-то будет смотреть записи, возникают вопросы, пишите мне, пожалуйста, я вот тоже буду вам благодарна, пишите мне в личку, да? в личку или под видео, где вы уже знаете, на ютубе, да, можно писать тоже. Все, обнимаю вас, увидимся в следующий четверг, и я побежала заниматься йогой, да? все тогда, пока-пока.